Добрый день! Мы продолжаем тему молитвы и переходим к следующей части. Когда Бог сказал ⁇ ищите и найдете ⁇ Что это за молитва, где мы ищем? Молитва ⁇ это обычно уже готовый вопрос, готовое прошение к Богу. Но поиск ⁇ это говорит о том, что ты не видишь, и ты не знаешь, где это взять, и ты не можешь это достать. Ищите ⁇ это когда что-то спрятано. И вопрос поиска ⁇ это вопрос того, что я ищу то, чего у меня нет Бог сокрыл сегодня от нас многие духовные вещи для того, чтобы мы их искали, для того, чтобы вызвать у нас роды, роды, желание общаться с Ним. И желание найти Его – это не желание Бога спрятаться, а желание в нас поднять наш Дух, вывести из нас из этого состояния беспечности и непонимания, что происходит в нашей жизни. И поэтому Бог сказал путь спасения человеку. Ищите прежде Царство Божьего и праведность Его. А остальное все приложится. Ну, если все приложится, зачем молиться? Но ищите Царство Его и праведность Его. В этом и заложена молитва. В этом и заложен поиск. В этом и заложено те вещи, которые вызвают в нас желание общаться с Богом. Иногда у тебя нет нужды, иногда у тебя нет какой-то проблемы. И тогда молитва прошения отходит в сторону. Но человек без общения с Богом начинает духовно умирать. И поэтому есть то, та молитва, которая называется «Ищите». Ищите Божьего присутствия, ищите Божьего свидетельства, что все в порядке, ищите Его познание того, кто Он. И это тоже молитва, потому что молитва в своей сути имеет общение. И иногда нам ничего не надо от Бога, но нам надо Его искать. И когда Бог говорил людям, которые были евреями, ждали Мессию, думали, что не знают Бога, следуя за Мною, у них возникал вопрос, зачем? Зачем? Я могу сходить в храм, помолиться, Он говорит, нет, следуй за Него, следуй за ним иди за мной И написано, дети Божии будут водимы Духом Божьим. И когда мы ищем этого водительства Божьего в своей жизни, это и есть молитва, но как образ жизни, потому что мы ищем волю Божьей. И написано, воля Божья, она есть у каждого. Она благая, угодная и совершенная. Ее надо искать. И не тогда, когда плохо, и не тогда, когда есть проблемы, а искать ради того, что ты познал, что есть Бог. А если Он Господь, значит, есть воля Божья от твоей жизни. И поэтому ищите Бог. Ищите, когда хорошо. Ищите, когда плохо. Ищите, когда не понимаете. И ищите, когда понимаете. Ищите Его волю. Ищите познание, что Он думает о вашей жизни. Ищите Его свидетельство Духа Святого. Все в его спорядке в жизни. И эту молитву Бог примет. Эту молитву Бог называет молитвой. И это та форма общения, в которой Он обещал, что мы найдем Бога. Ищите и найдете Бога. Будьте благословлены.